Привет, друзья! Напоминаю вам об акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия под видео. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для всех, кто желает ознакомиться с перечнем и стоимостью моих юридических услуг, работает сайт. Так что заходите, ознакомляйтесь и обращайтесь. Сегодня будем говорить о вождении автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А также о том, что делать, когда работники полиции предлагают дышать в драгер или ехать в больницу. Первое, о чем нужно сказать, это то, что к счастью или к сожалению, но в Украине запрещено управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Ответственность за езду в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения предусмотрена статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, если водителя словили впервые, ему грозит штраф 17 тысяч гривен и год без прав. Если водителя ловит второй раз за год, ему будет грозить уже штраф 34 тысячи, три года без прав с оплатной конфискацией автомобиля или же административный арест на срок 10 суток плюс 3 года без прав с возможной конфискацией авто. Если же ловят третий раз за год, штраф составит 51 тысячу гривен, а прав лишат на 10 лет. Итак, сегодня поговорим о том, что делать, если полицейский говорит вам о том, что у вас есть признаки опьянения и предлагает пройти осмотр на месте или в больнице. Самое первое, что я хочу сказать, это то, что порядок проведения осмотра водителя на состояние опьянения четко прописан в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Согласно этому порядку, при выявлении у водителя признак алкогольного или наркотического опьянения, полицейский должен временно отстранить такого водителя от управления автомобилем и предложить ему пройти осмотр на месте с использованием специальных технических средств. В случае алкогольного опьянения это драйвер. Для определения наркотического опьянения таких технических средств у полиции нет. Поэтому в таких случаях водителей сразу везут в медучреждение для сдачи анализов. Обращаю ваше внимание, что от, отказ от прохождения осмотра равнозначен пребыванию водителя в состоянии опьянения. Итак, после продувки драгера полицейский должен спросить водителя, согласен ли он с результатами. Если водитель не согласен, полицейский должен предложить ему проехать в медучреждение уже для проведения медицинского осмотра. Причем такой осмотр должен быть проведен в течение двух часов после выявления у водителя признаков опьянения. Как же нужно себя вести и чего делать не стоит? Если полиция говорит, что у них есть подозрение на то, что вы находитесь в состоянии того или иного опьянения и предлагает вам пройти осмотр, не отказывайтесь. Независимо от того, находитесь ли вы в состоянии опьянения или нет. Если вы откажетесь, вы упростите работу полиции и усложните адвокату. На вас сразу же будет составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Причем никто даже не будет доказывать, пьяны вы или нет. Достаточно будет просто зафиксировать на камеру то, что вы отказались от проведения осмотра. Дальше у вас следующая задача. Запомните, все, что происходит, фиксируется на нагрудные камеры полицейских, видео с которых передаются вместе с материалами в суд. Ни в коем случае не говорите то, что вы что-то употребляли. Заявите о том, что вы хотите воспользоваться юридической помощью адвоката и согласны пройти осмотр, но только в его присутствии, так как вы юридически не осведомлены с предусмотренным порядком его проведения. Лишение права на юридическую помощь – серьезное нарушение и в дальнейшем может стать основанием для закрытия дела. Звоните своему адвокату или мне по номеру, который вы видите на экране, и я смогу вас проконсультировать и сопроводить весь процесс в телефонном режиме. Или выехать на место. С полицией общайтесь корректно, с уважением. Говорите о том, что вы исполните все их законные требования по приезду адвоката. Помните, пока ждете адвоката, идет время. Задача это подольше потянуть время на месте, чтобы в случае продубки с помощью драггера сообщить о том, что не согласны с его результатами и согласиться проехаться в больницу для сдачи анализов. При этом нужно помнить, что у полиции есть всего 2 часа с момента выявления у вас признаков опьянения и до того, как врачи начнут проводить ваш медосмотр. Если полиция не уложится в эти 2 часа, результаты медосмотра будут недействительны. Если сделаете все, о чем я рассказал, ваши шансы на победу с минимальными затратами значительно вырастут. Но помните, штраф и лишение прав – это лишь самое малое наказание, которое может быть за вождение в состоянии опьянения. Пьяные водители составляют особую опасность как для себя, так и для окружающих. В Уголовный кодекс Украины были внесены изменения и дополнена кодекс новой статьей 286 со значком 1, которая называется «Нарушение правил безопасности дорожнего движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения». Эта статья по сути есть аналогичной статье 286 Уголовного кодекса Украины. Отменность одна. Это нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения. При этом, если в статье 286 за нарушение правил предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа в размере 51 тысячи и максимальное в виде лишения свободы до 10 лет, то в статье 286 1. если водитель был пьян, минимальное наказание уже один год лишения свободы а максимальное 12 лет. Так что 10 раз подумайте, прежде чем сесть за руль после употребления алкоголя или наркотиков. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также переходите на мой сайт и в случае необходимости обращайтесь за помощью. На этом все. Пока.